Есть у меня поговорка «Вина у прокурора, а ошибки в русском языке». Где-то я даже снимала видео на эту тему. И часто, когда люди ко мне приходят, я им предлагаю совершенно крамольную мысль о том, что «никто не виноват». Начинается все с того, что человек обвиняет других в некоторых событиях и действиях. Потом, когда он понимает или услышит от меня, что они не виноваты, он с видом героя берет все на себя и говорит «Тогда виноват я» с ужасным выражением лица. И тут я предлагаю людям совершенно крамульную историю. Я говорю, вы знаете, я предлагаю очень тяжелую вещь. Почему тяжелую? Потому что люди почему-то готовы брать на себя вину, но зато вот этот вот момент, когда никто не виноват, для них не укладывается. Никто. Надо же кого-то найти. А кого же наказывать? А кого же исправлять? А что же делать? И вот недавно я услышала интересную... Интересное слово, даже не фразу. а Слово это причина. Почему бы вам не стать причиной своей жизни? Не иной, а причиной. То есть вы не виноваты в том, что произошло то-то и то-то. А вы, это же ваша жизнь, вы есть причина в своей жизни. И те действия, которые вы делаете, причина какого-то результата или его отсутствия. Другие люди точно так же являются причиной некоторых моментов в вашей жизни и тому подобного рода вещи. Называйте вещи правильно, и тогда у вас будет правильное восприятие мира. Когда мы работаем с причинами, их проще либо переделать, либо вообще убрать, потому что иногда причины бывают очень глубоко в роду или в семье, а мы до сих пор думаем, что это наша вина и ответственность за род и семью. Не все так грустно. Внизу есть все контакты, которые вам нужны, чтобы разобраться.